Вот в последние дни мы сейчас переходим от праздника к празднику и завершился Йом-Кипур там судный день или день покрытия грехов и кульминация вот этого вот дня это мы вот входим как Леон уже сказал в суккот как будто это что-то новое как символ какой-то жизни вечной и в конце все говорят друг другу гмар хатима това то есть Доброе такое пожелание, чтобы наши имена были записаны в книге жизни. Если раньше когда-то Израиль в Йом-Кипур, он хоть мог смотреть, была э, красная нить, которая висела на храме или висела на скине, и люди видели, Бог принял их жертву или нет, то сегодня то, что у нас остается, это всего лишь надежда. Когда мы говорим, мы думаем, мы верим, мы надеемся, что наши Имена записаны в книге жизни. И вот сегодня именно вот эта вот моя тема, я хочу поговорить о жизни вечной. И откуда мы вот вообще знаем об этом, что такое жизнь вечная? И больше хочу поговорить не о том, что это, а вот этот вот путь, как туда попасть, Правильно мы ли идем, что нам нужно делать, что не нужно делать, какие опасности на этом пути стоят и ожидают нас. Поэтому я хочу, чтобы мы вместе могли открыть книгу откровения. 20 глава. Мы прочитаем с вами с 12 стиха. Книга Откровения.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 И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Леон сегодня говорил, есть воскресение мертвых, это то, что все ожидают. Но воскреснут все, и праведные, и неправедные, все воскреснут. И придут вот на этот суд, про который здесь написано. И мы видим, что есть два вида книг. Есть книги, по которым судится человек, это его дела. А есть другая книга, иная книга, в которой записаны имена людей. И вот одна книга, по которому ты судишься, то есть человек судится, там просто смотрят, что ты делал, что ты правильно, что ты неправильно, ты можешь оправдываться, не оправдываться. Но в конце Бог говорит, хорошо, ты это все мне рассказал, но давай откроем другую книгу и посмотрим, есть ли здесь твое имя или нет. Это та книга, которая определяет, где ты будешь находиться в вечности. И написано, кто не был записан, тот брошен в озеро Огненное. А кто записан в эту книгу, тот имеет жизнь вечную. И вот об этой жизни вечной мы с вами и хотим сегодня поговорить. И вот это вот наша надежда, что наши имена записаны, они находятся в этой книге. Это то, к чему мы стремимся, то, что мы желаем, то, что мы хотим. Потому что это то, что позволит нам потом войти в вечность и быть с Богом навсегда. Иногда люди думают, что Бог, Он сидит, наблюдает за нами. И сегодня раз нас вычеркнул из книги, завтра за другой поступок раз и записал нас в эту книгу. Если мы что-то сегодня оступились, опять вычеркнул. То есть Бог так не играется. Что самое интересное — Имена в эту книгу записаны изначально. Все имена находятся в этой книге еще до того, как был создан этот мир. И об этом говорит Писание. Давайте откроем Откровение, 17 главу, 8 стих. Я думаю, на самом деле, это очень сильное место. 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Имена вписываются в эту книгу изначально, от начала мира. Господь, Он знает все наши пути, по которым мы пойдем. Этот вариант, Он на самом деле один. Я сейчас не говорю избрание, предизбрание и всему тому подобное. Нет. Но Господь, Он изначально знает... Путь человека. Путь, который сам человек строит, самого выбирает и сам идет по этой дороге. И согласно этому пути Господь записал все имена людей, которые достигают вот этого вот конца, чтобы прийти в жизнь вечную их имена записаны там изначально или не записаны там изначально. Поэтому Бог не сидит и не играется, выписав тебя, стерев тебя или тому подобное. Есть некоторые места в Писании, которые говорят, когда Бог приходит к человеку и упрекает его за что-то, говорит, смотри, чтобы не было имя твое стерто из книги жизни. Это не то, что Господь возьмет и сотрет его, но это говорит просто о том, что Господь где-то даже на пути нашем, когда мы идем, по этой жизни, Он приходит и наставляет и поправляет нас. Но имена, они уже там изначально. Но, к сожалению, мы не знаем, кто там есть и кто там нет. Кого там нету, только знает это один Господь. И когда мы говорим вот о вечной жизни, потому что это то, к чему мы как бы стремимся или должны стремиться, чтобы понять на самом деле... Вот, вот эту вот цель, увидеть ее. Давайте построим, посмотрим в Писании, что говорит об этом Иоанн. Евангелие от Иоанна, 3, стих, 3 глава. Многие из вас знают даже эти места наизусть. Иоанн, 3 глава, с 14 стиха, я читаю. «И как Моисей вознес змею в пустыне,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 для чего он пришел на эту, на эту землю, все его страдания, все предательства, которые он претерпел, ту боль, поругание, все, что он понес на себе, измены и тому подобное, и смерть, и побои, все это было ради одного. Все это было ради одной единственной цели, чтобы мы имели жизнь вечную. То есть вот это и есть наша главная цель, к которой мы должны стремиться. Это и есть то, ради чего все, что было сотворено, и весь процесс, который проходит в этом мире, который Бог запустил, он ради того, чтобы мы попали к Нему и имели с Ним жизнь вечную. Помните, может быть, такое место, когда это написано в Луке, Ишуам посылает 70 учеников, чтобы они шли и проповедовали, и они идут, и они потом возвращаются к Нему с радостью и говорят, Господь, мы молились за людей, не исцелялись, мы бесов изгоняли. Ишуа говорит, молодцы, отлично, я дам вам еще большую власть. Он говорит, но «Ну не тому радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот она, главная наша цель, к которой мы должны стремиться. Но, к сожалению, вот эту вот цель мы иногда забываем о ней, что она вообще существует, мы о ней не всегда думаем, и, может быть, мы даже спрашиваем, а как мне попасть туда, в эту вечную жизнь? Что мне нужно для этого делать? Какой путь? Как мне идти? Как мне его найти? Это слова, похожие, которые когда-то спросил Фома. Иоанн, 14 глава, с 1 по 6 стих. 14 глава, с 1 по 6 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруете. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». То есть о чем речь? Место, которое уготовлено вместе с отцом в жизни вечной. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда ты идешь». «Как можем знать мы путь?» И Шо сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я думаю, некоторые помнят вот эти вот слова, эти стихи, может, их используют даже в своей жизни для проповеди или для ободрения самих себя. «Я есть путь, истина и жизнь» чтобы войти и достигнуть вечной жизни есть путь по которому мы идем и этот путь он Иешуа он говорит никто не приходит к Отцу как только через меня нету другой дороги чтобы попасть в книгу жизни нету другой дороги чтобы попасть в вечную жизнь без Иешуа он есть тот единственный путь но знаете когда я вот размышляю мы иногда имеем Такие вот два пути, о которых мы думаем, и один из них он говорит нам, вот я человек верующий, я когда-то пришел к Богу, покаялся, я говорю не только про себя, а вот как бы обобщая, и ты думаешь, моя жизнь, она уже с Богом, она записана не на небесах, мое имя записано на небесах, у меня есть вечная жизнь, потому что Господь мне ее даровал. Это дар Божий. Это что-то, что ты не приобретаешь своими усилиями. И написано, возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная. И ты говоришь сам себе, если это Господь мне дал, оно у меня есть. Зачем мне об этом переживать? Зачем мне об этом думать? Зачем мне об этом вообще размышлять? Оно где-то, вот эта вот уверенность хранится в твоем сердце. И ты даже не беспокоишься об этом. Ты живешь своей жизнью делаешь, что ты делаешь, и ты не думаешь об этой цели, об этом стремлении. Ты просто уверен, у тебя есть какая-то вот такая уверенность, и ты сильно не напрягаешься. Это вот один подход такой. Я спрашиваю, так ли оно? Может да, может нет. Но есть другой подход, может быть наоборот, потому что некоторые слова Писания, они говорят, со страхом совершайте свое спасение. Может быть нужно больше об этом заботиться, что-то делать для этого, волноваться, Потому что в то же самое время мы можем вспомнить немало притч, которые говорил Ишуа, притчи про дев, когда одни пришли, другие не успели там принести масло, одних впустили, других не впустили, и они остались где-то там, не вошли в жизнь вечно, не вошли на брачный пир. Или были те люди, которые говорят, мы же верующие, мы бесов изгоняли, молились, людей исцеляли. Он говорит, отойдите, я не знаю вас. Какой путь правильный? Какой подход правильный? Где вот эта вот золотая средина? Или так, или волноваться, или об этом вообще не переживать? И я думаю, что сам Иешуа он отвечает на этот вопрос. Давайте прочитаем с вами Матфея, 7 глава, 13 стих.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 То есть есть не только путь, есть врата, есть какое-то начало, то, с чего начинается, но на этом не заканчивается весь отрезок нашей веры. Есть какой-то путь, к которому мы должны идти, продвигаться, чтобы достичь конечного результата. И с одной стороны мы с вами читали только что, что Ишоу говорит «я есть путь», но с другой стороны он говорит но «я есть и врата». Кто мною войдет, тот пажить себе соберет. То есть, опять-таки, все укрепляется в Иешуа. Но здесь очень важно нам понять, что есть врата это когда мы пришли к Богу, когда мы поверили в Него, когда мы покаялись, раскались в наших грехах, даже изменили нашу жизнь, стали поступать по-другому. Это начало пути, это только вход в врата. Но потом есть дальний путь. И еще говорит, этот путь, он очень узок. Не все его видят, не все его находят. И можно даже, может быть, избиться с этого пути. Вы помните, я думаю, хорошим примером здесь будет показать Израиль. Бог вывел Израиль из Египта, вывел из рабства. Это начало вот этого вот пути, это вот эти вот врата. И он ввел его в обетованную в землю. Это параллель Жизни вечной, которой мы двигаемся. И вы помните, что вышли практически все. Вышли, и возможность была у каждого человека, у мужчины, женщины, раба свободного, неважно, даже тот, кто прилепился, войти и идти в эту обетованную землю. Прийти и занять то место, которое Господь пообещал. Также у нас есть возможность у каждого человека. Как написано, «всякий верующий, чтобы не погиб». Всякий, всякий человек, любой человек из этого греховного мира имеет эту возможность, и Господь ему дает эту возможность, чтобы он шел. 600 тысяч человек, написано, не считая женщин и детей, об этом говорит Писание, не говоря уже о других народах, которые там были. 600 тысяч человек вышло, и у них была возможность. Сколько людей вошло в обетованную землю из этих людей? Один. Второй остался вне, потому что он просто избрал другую землю. Но по большому счету, да, два. 600 тысяч человек! И два только заходят. Это то, что и происходит в нашей жизни. В жизни нашей веры. Возможность есть у всех. Все начали идти по этому пути. Но доходят до конца не все. И сегодня даже говорили, что многие гибнут от недостатка ведения. И эти слова, они говорят не только о неверующих людях, они также относятся и к нам. Ты можешь начать путь, но дойдешь ли, это еще вопрос. Как ты идешь по этому пути? Куда ты идешь по этому пути? Это вопрос для каждого из нас. И что самое интересное, когда Израиль шел в эту обетованную землю, этот путь, он был непростой. Там были трудности. Там были препятствия, там была война, где нужно было действительно воевать, поражать врагов, которые вставали на этом пути. А где-то нужно было просто в доверии Господу двигаться, несмотря на все опасности, которые тебя подстерегали. Вот сегодня Руслан говорил о омец, о смелости. Это одно из качеств, которое требуется, чтобы идти по этому пути. Доверие Господу и смелость. И я хочу немножко поговорить о том, как нам действительно узнавать, какие-то видеть симоним, какие-то знаки или какие-то предупреждения, чтобы понять действительно, куда мы двигаемся и правильно ли мы двигаемся. Может быть, кто-то из вас слышал такой анекдот, что... Если у тебя есть цель, то беги к этой цели. Если не можешь бежать, то иди. Если не можешь идти, то ползи. А если не можешь ползти, так уже просто ляг в направлении своей цели и лежи. Мы должны двигаться в направлении нашей цели. Но одна из проблем это действительно, что многие из нас, уверовав, вошли в врата, но они продолжают лежать. Не все, некоторые. Даже не многие, может, некоторые, может, ноги, я не знаю. Мы продолжаем лежать по направлению к цели, а может быть и вообще в другом направлении. Мы ничего для этого не делаем. Но в Писании написано в Галатам, что мы должны что-то производить с нашей жизнью, с нашей верующей жизнью. И там написано, что мы должны сеять, семена сеять семена в духовную почву а не в физическую есть один человек он когда-то увидел сон он увидел сон что он заходит в магазин и за прилавком этого магазина стоит господь и он его спрашивает что ты продаешь? Ишуа, что у тебя есть в этом магазине? Потому что там ничего как бы не было, просто прилавок и все пусто. Он говорит, в моем магазине есть все, все, что пожелает твоя душа. Он говорит, ты можешь мне дать друзей? Он говорит, могу. Он говорит, ты можешь мне дать счастье? Он говорит, могу. Он говорит, хорошо, тогда дай мне здоровья, счастья, любви и благополучия. Ишуа отвернулся, вытаскивает из прилавка такой маленький коробочек и дает ему. Этот человек в непонятках открывает коробок и видит там маленькие зернышки. И еще ему говорит, «В моем магазине продаются только зерна, потому что что человек посеет, то он и пожнет». И вот эти вот стихи в Галатах, они говорят, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет ленье, а сеющий в дух пожнет жизнь вечную». Не нужно пренебрегать нашей плотью, как говорится, «в здоровом теле здоровый дух». Но мы должны сеять в духовное, чтобы получать духовные плоды. И я сейчас не хочу перечислять, вы также можете дома прочитать, посмотреть, что являются духовными плодами, а что являются плодами плоти. И для каждого из нас это может быть знак, во что ты сеешь и что ты получаешь. Ты можешь увидеть, есть это у тебя или есть это у тебя, тем самым понять, в каком направлении ты двигаешься. Но мы должны что-то делать, не лежать по направлению к цели, а сеять, сеять и желательно сеять в духовное. Я иногда думаю, вот такие переживания, Йом-Кипур Йом вот сейчас был, многие искали Бога, кто-то, может быть, меньше искал. Я думаю, иногда наступает такое состояние, что ты все меньше и меньше заботишься о духовном, и все больше и больше думаешь и переживаешь о физическом. Тебе меньше интересуют какие-то духовные вещи, связанные с Царством Божьим, со служением, и все больше тебя тянет в другую сторону. И я думаю, это состояние время от времени, может быть, посещает каждого из нас. И хочу сказать, что это нехорошее состояние. Это состояние, когда нам нужно взбодриться, очнуться и начать поступать по-другому, потому что это неправильно. Нас, значит, куда-то уносят с пути, по которому мы идем, от той цели, которую Господь выстроил для нас. Поэтому первое, что я сказал, не лежите, двигайтесь, сейте в духовное, чтобы иметь плоды духовные. Вторая вещь, иногда наступает такое состояние после того, когда мы вошли, когда мы шли по пути, когда мы даже чего-то достигали, что ты живешь в иллюзии. В чем заключается эта иллюзия? Ты живешь прошлым. Ты смотришь и вспоминаешь, какие хорошие, добрые поступки ты делал. Эти поступки были, они реальны. Как ты помогал как ты стремился, как ты жертвовал своим временем ради ближнего или ради Бога, ради служения. Ты вспоминаешь, как ты ходил и проповедовал людям, не стесняясь и не боясь ничего. Ты вспоминаешь какие-то чудеса и знамения, шаги своей веры, которые ты делал и видел, как Господь тебя благословлял. И все это действительно истинно, и все это было, и все это реально. И все это имеет силу, но оно в прошлом, а ты думаешь, что это твое настоящее. И, к сожалению, иногда мы находимся в таком состоянии долгое время, когда мы живем в иллюзии, когда мы живем в прошлом, и мы никуда не движемся. Может быть, даже наоборот, мы где-то остановились или закопались в земле и никуда не идем дальше. Это еще одна опасность, которая есть на нашем пути. Поэтому исследуйте себя. Посмотри, какие плоды у тебя сегодня, за твой последний месяц или за два месяца, да за полгода. А не то, что было 15 или 20 лет назад. Какая твоя сегодня реальная жизнь? Иллюзия? Или ты действительно имеешь вот эти вот Божьи плоды? Очень важно, когда мы идем, это не сбиться с пути. Ты должен видеть цель, ты должен знать, и не сбиться с него. Потому что сбиться с пути очень легко. Я вам расскажу, мы когда-то с молодежью поехали в Монфорт, делали Тиюль. Это была сила. Это была сила. И большая группа поехали. Мы поехали, у нас даже была карта, и вот мы идем... Идем, идем, идем идем, идем, идем. И вдруг какой-то момент, я понимаю, то есть мы поехали, должны в лес были зайти там куда-то. А мы идем по широкой дороге, как Ишио сказал. Широк и пространен путь, ведущий в погибель. Мы идем по широкой дороге, по которой машины спокойно могут ехать. И мы идем уже километра два, и вдруг я чувствую, ну что-то что не то, не может такого быть. И нам навстречу едет велосипедист, я ему говорю, слушай, вот нам надо к Манфорту, мы туда идем. Он говорит, нет, вы совсем идете в другом, полностью противоположном направлении. Он говорит, вам назад надо. И достал нам карту и показал. А мы уже там топаем неизвестно сколько времени. То есть очень легко сбиться с пути. Пойти совсем в другую сторону. Даже не то что сбиться, а вообще уйти в другую сторону. Если бы он нас не остановил, если бы ничего нам в голову не пришло, мы бы могли так идти, дойти до Нарии, хотя нам надо было вообще в другую сторону идти. Может быть, некоторые из нас идут таким же образом. Ты думаешь, что все хорошо, но посмотри, пространен ли твой путь, по которому ты идешь? В какую сторону он направляется? Что с тобой происходит? Но есть и другое. Я даже продолжу про тот же Тиюль. Мы вернулись на правильную дорогу. Мы нашли этот правильный путь, и мы пошли. И вот мы ходили, ходили, ходили, и в какой-то момент мы просто заблудились. Мы ходили кругами и не могли найти выхода. Уже потемнело, уже была ночь, но мы не могли найти выхода. Вот ты просто идешь, ни входа, ни выхода нету. Как ты попал на этот круг, непонятно. По лесу уже там шакалы воют, еда кончилась, вода кончилась. Но для детей это было просто супер, на самом деле. Они так на хонширли. сразу был гибуш, такое единство, делились последним кусочком и бамбы, и чипсины. Вот. Но выхода нету. Иногда и на нашем пути мы можем где-то заблудиться, мы можем сбиться с пути и пойти не по той дороге. И почему это происходит? Потому что мы живем в этом мире. И пока мы живем в этом мире, мы с одной стороны идем по этому узкому пути, который Господь, нас, который Господь нам показал. Но этот путь зачастую пересекают другие тропинки. Другие тропинки, которые уводят тебя в сторону. И вот сегодня Леон молился. Я думаю, это мамаш был от Бога. Он сказал, помоги нам избирать от этого мира, что, или видеть, что правильно, что неправильно. Потому что эти дороги постоянно пересекают наш путь. И они тебя просто уводят. Мы, с одной стороны, верующие, но почему-то мы где-то, может быть, не всегда, но хотим быть похожи на этот мир, в котором мы живем. Мы пытаемся даже подражать ему или пытаемся получать удовольствие который, может быть, Бог не одобряет. Но мы идем и пытаемся быть похожими. Это та дорога, которая уводит тебя с твоего узкого пути. Зачастую сегодня невозможно отличить верующего от неверующего. Не всех, опять, не всех говорю. Некоторых очень сразу отличаешь. А есть такие, которые просто, верующий ты, неверующий, непонятно. Потому что ты ведешь себя так, как ведут себя все остальные. И это опасность. Не уйти с Божьего пути, не сбиться. По этому пути, по этим дорожкам идут люди, которые могут подхватить тебя и сказать, пойдем тебе сюда. Как много в нашей жизни людей, которые пытаются, они даже не пытаются, они просто живут. Они говорят, да пошли со мной туда, да пошли со мной сюда, а тебе по этой дороге пойти, а вот так поступи или так сделай. И они просто уводят тебя, ты идешь вместе с ними, может быть тот путь легче, он пошире, там удобней. Потому что одно из условий, что этот путь он очень узок, он очень узок и по нему трудно идти. Насколько он узок, что Ишуа говорит, что они даже не все замечают его. Настолько он узок. Поэтому по этому пути тебе двигаться очень-очень тяжело. И когда тебе предлагают что-то пошире, поудобней, ты, конечно же, туда идешь. Я думаю, может быть, некоторые из вас могут вспомнить какие-то ситуации, когда ты стоял в толпе и нужно было выйти в какой-то проход. Или пройти по какой-то дороге. Естественно, мы все выбираем дорогу, где пошире, где посвободней. И маленькую дверцу ты можешь не заметить. Маленькие ворота, которые есть и И тот узкий путь, который может привести тебя к Богу. По которому двигаться очень тяжело. Который каменистый и может быть очень крутой. Где ты устаешь. Где ты можешь упасть, удариться. И, возможно, ты сам един, сам с собой не можешь даже идти по этому пути, если Бог не будет рядом с тобой. Поэтому не сбивайтесь с пути. Одно, одно еще из требований, можно сказать, даже не из требований, а просто из симоним и знаков, которые мы можем увидеть, это Дух Святой. Написано, что Ишуа, он сказал, я иду к Богу и пошлю вам Дух Святой. Это залог. Залог моего обещания, залог того, что ваши имена записаны на небесах, залог вашей вечной жизни. И Дух Святой Он тот, который ведет нас сегодня. Имеем ли мы этот Дух Святой? Слышим ли мы Его? А если слышим, поступаем ли действительно так, как Он нам говорит? Может быть, Он тебя обличает, а ты игнорируешь? Может быть, Он тебя куда-то направляет, а ты идешь с твоим, своим путем? Дух Святой, Он здесь, Он с нами, и нам нужно научиться ощущать Его. Это не то, что Он постоянно где-то в тебе находится. Написано, что Он приходит и уходит, и ты Его можешь слышать. Но Он здесь есть. Если ты верующий человек, Господь дал тебе залог. И если Он обличает тебя, то не пренебрегай. Путь к вечной жизни — это путь личный. Он не зависит от твоей жены, от твоего мужа или от твоих детей. Это путь, по которому ты идешь сам, ты идешь там один. И ты не сможешь потом сказать Господу, что ну вот мой муж, он там был неверующий, он меня не разрешал. Или вот у меня там были какие то с ним проблемы, вот из-за этого я упал и спустился. Твой путь, он зависит только от тебя. Ты не можешь взять на этот путь еще кого-то. Ты идешь сам. Каждый идет по этому пути сам. Твоя вера — это не вера твоих родителей или твоих детей, или твоей бабушки, или тети. Это твоя личная вера. Ты можешь только сам двигаться по этому пути. Поэтому, когда мы идем по этому пути, когда Бог спросит тебя с чего-то, у тебя не может быть теруцим, что у тебя оправдания какие-то, что из-за него или из-за нее, или еще за чего-то. Это твой путь, который ты несешь. У каждого он разный. У кого-то тяжелее, у кого-то легче. У кого-то одни проблемы, у кого-то другие. Но ты идешь по нему. Ты идешь по нему и двигаешься сам. И Господь способен дать тебе силы, чтобы по нему продвинуться. И я думаю, одно из самых главных качеств, вот я уже заканчиваю, на этом пути, который мы можем увидеть если мы прочитаем с вами Откровение, 17 главу. Это те люди, которые достигли, достигли этой жизни вечной, которые находятся вместе с Иешуа. 17 глава, 14 стих. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь Господствующих и Царь Царей. И те, которые с Ним, те, которые с ним, то есть те, которые достигли этой жизни вечной, те, которые уже он их избрал, те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Званные и избранные — это то, что зависит от Бога. Оно не зависит от нас. Но вот это вот третье качество, он говорит, и верные. Верный, наиман, тот, который до конца своих путей Весь отрезок своей жизни он оставался быть верным Господу. Мы знаем разные истории про верного раба, который поступал так, как хотел его господин. Мы помним истории и притчи про таланты или про мины, когда хозяин дал, и человек, он их вкладывал во что-то. И он ему говорит, ты верный раб, ты принес плод. А другому сказал, ты неверный, потому что ты ничего не делал. Верность — это то, что требуется от нас. Верность в послушании, когда мы можем в послушании к Господу двигаться по Его пути, в послушании Его Слову, Его заповедей. Не смущаясь и не боясь. И знаете, в противовес этого можно увидеть другие стихи Писания, которые говорят о тех людях, которые не попадают, которые брошены в это озеро огненное. 21 глава, 8 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Опять, побеждающий и верный, все это вот в одном. Но вот восьмой стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и дослужителей, всех желцов, участь в озере горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Вот эта вот вторая смерть, обратите внимание на первые, Две личности людей, на русском боязливые же и неверные. Боязливый — это вот в противовес того, о чем сегодня Руслан говорил. Пахданим Те, которые боятся, те, которые устрашаются всего, те, которые, когда видят какое-то препятствие на своем пути, они уходят назад. Когда они видят этот узкий путь и каменистую дорогу, они говорят, «Нет, я туда не пойду». Это те, которые увидели анакиим великанов в стране, в которую пытались войти, сказали, я не могу, там большие, мне страшно. Они боятся, и у них не хватает веры творца, в Творца. И второе же, неверные, на верите написано, лё мы аменим. Ле мы аменим, те, которые не поверили. Это могут быть люди просто неверующие, а могут быть даже верующие, которые где-то отошли от Господа. Они перестали в Него верить. Боязливые и неверные, неверующие и похданим. Это один вид, их ожидает смерть вечная. Или второй вид, побеждающий и верный. Это то, что требуется от нас, чтобы достичь конца этого пути, чтобы пройти этот отрезок времени, который есть у нас на этой земле. Сеяв духовное, получав и видев плоды, не жить прошлым, а жить нашим настоящим. И видеть цель, к которой мы стремимся, и не сбиться с пути. Потому что есть очень много обстоятельств, есть очень много людей, и путей, которые сбивают нас, отводя, да, отводя нас от Господа, отводя нас от вечной жизни. Я хочу на этом закончить и помолиться. Господь, мы благодарим Тебя. Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам Ишуа. Он есть врата, и Он есть путь. И мы вошли в него, через Него когда-то. Есть люди, которые еще нуждаются в этом. И мы молимся, Господь, за наш народ. Мы молимся за другие народы по всему лицу земли, чтобы они нашли эти врата, и чтобы они нашли и увидели этот узкий путь. А нам, дай Господи, силы пройти до конца. Ибо побеждающему, побеждающий наследует все, и ты будешь ему Богом, а он будет твоим сыном. Помоги нам быть побеждающими, помоги нам быть верными. Ободри нас, Господь, дай нам силы, чтобы двигаться по этому пути. Помоги нам не бояться и не страшиться. Дай нам больше веры и доверия Тебе, Господь, чтобы мы могли побеждать страх Твоей любовью. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Помоги нам избирать правильное из этого мира, в котором мы живем, чтобы всегда, в любом случае, держаться Твоей дороги. Мы благодарим Тебя, Боже. Бешем шума. Аминь.